Сейчас что? Не знаю. Как бы делать? просто притаранила очень много воды. Поэтому придется ее немножечко свиснуть для машины. Это не... Это бомба, букашка просто. Все сразу покидала и убежала. Я на природу. Ну что ты? В уже сдергалась. Вон еще опять в тебя залетел. Блин. А я-то чё, виноват, что ли? Я не пугаю, просто это это букашка. Ну неси кипяток, я ведь боюсь все. всяком. Тоса! Трогайся. Подожди, а? Ну все вообще классно, Все, Сейчас берем и вот эти уродские головы. Да. да. Так чисто, чисто. пахнем. Впрочем, чтобы помыть углубок, не забывайте, да, мы с лапки волосами, вот у нас ушло витру 7. Ну, 8. Это 12. А? 8. Сейчас мы еще помоемся, что-нибудь как мы будем помыть. Леша решил сделать, как мы налили обычной питьевой воды, и киса пойдет сейчас чистить зубки. Пока грязные зубки. Сейчас вот и чистые у -у -у. зубки. Вот. Я не знаю, насколько я сейчас, сейчас уже отвратительно влюжу, но сейчас мне хотя бы не стыдно за цвет и внешний вид моих волос. Они не жирные, они теперь просто сырые. Так, какие у нас планы на вечер? Нам нужно, как Максюха. Как? Сейчас Максюха когда проснется. Нам нужно покушать как вариант. Я рассказываю. Леша предложил, что мы можем покушать йогурт с шариками, либо Максюха дней, что-нибудь поесть. Потом, всего того, что мы хотим сделать сегодня, костер, нам нужно набрать веточек побольше, поменьше, чтобы развести. Плюс у нас есть классный пакетик с Алиэкспресса, который должен менять цвет огня. Мы пойдем вниз погулять к реке, показать вам, что происходит. И хотели просто наделать вот так там закат, не заката, сами что-нибудь, для Инстаграма, жирности И чего? И нужно мариновать мясо стоять, как грибочки перед пожаркой не получится здесь. Но раз Алексей зовет, мы пойдем. Чего? Что такое? Что случилось? Я да. В том и проблема, что чистила. А чем мы здесь палатку не поставили? Чтобы Максим сразу вышел? и все давай поближе подойдем не, красиво главное, чтобы тут не змеюк не было никого не было и скамейка, да, типа была ой красиво а мы живем где-то вон там примерно, по моему. классно. А вот, вот, вот за вот этим полуостровом вот там, может быть, если видно, там где церковька, там находится поселок или село, не знаю, деревня Кадница. Там тоже, в принципе, можно встать с палаткой. Но там рядом поселок, мы там не были, как просто родственники рассказывали. Там тоже, в принципе, можно потащить. Но мы такие прям забили себе дерев. Д -д -д деревьевца не знаю как сказать вот. у нас такая вот тусе технической водой моешь рано ну я и говорю технической или питьевой а еще мы будем делать кальян точно я забыла так что дело у нас не в проворот сейчас максимум что не надо пусть пит мы не успели насладиться Картинки покажем, что там за картинка на дереве. 2018 год, там 2020. Что это такое? Церковь. Это, наверное, скорее всего, он там, в на Понятно. Вот церковь какие-то. Что-то Проверим красненькие есть отлично две красненькие есть сидим мы ждем максима алексеевича решили навернуть пока чаечку чаечку надо было ещё сливок с собой взять чтобы вообще оборвет и купучинатор и угу. такой Прям в этой куртке такой, типа, прям охотник. Охотник. Штаны такие, типа, куртка. Ты что-то такое сыпешь? Я тут недавно на днях варила пельмени. Я такая, типа, закидала лаврушки, перца такая, туда, типа, тык-тык-тык. Думаю, блин, соль надо еще. А из нашей же салонки ее солить неудобно, ее там чуть-чуть сыпется. Думаю, у меня же оставалось прям отдельно в контейнере. Беру этот контейнер, откручиваю крышку, и мне пахнуло в нос сахаром. Ты в курсе, да, что сахар пахнет все равно? Mm -hmm. Вот. И я такая, типа... А я уже сыпнула, Сколько-то? Я такая... Типа, надо понюхать. Нюхать, понимать, да, ну, будут пельнями солёные падки. Это последние, которые я тебе говорила, разварились, mm -hmm. Не знаю, не помню. Типа, которые, а, Они молочи, там, А, эти... А, вообще-то я доедала все, они вкусные все были. Пытание, наверное, будет. Может быть. Это, а, не сразу. это не за сахара. Я сразу. не за сахара. Я ты что-то думаешь, много, что ли? Там меньше половины вон чайной ложки. На свинячем? Кто? Ты сейчас. Mm -hmm. что, я все доела за тобой. Нормальная. Ничего не сказала, ведь. Комар, комар, комар. Иди, я тебя покормлю. Иди сюда. А еще ручки, хотя пластиковые, они не нагреваются, заметил? Специально сделал. Ну, не нагреваются же. <смех> Ой, как кофе сразу запахло. На природе вкуснее, наверное. Чего? На природе вкуснее. Сейчас придут. Это знаешь, реклама раньше такая была. Кофе заваривают, только типа аромат. И пара от кофе идет. Сейчас соседи прибегут. Ну, телом тоже стоят. Рыбаки. Они снизу у воды стоят. Сейчас придут, мучуют. То есть чай мой невкусный, да, по сравнению с твоим кофе? Чай. Чаем. Ну, чаем. Ага. Кстати. Еще у нас здесь есть мишки барни. Мелко, по-моему, шоколадки. Ты стуком будешь? Попробуй угу. вот эти очень вкусные, правда. И тук. Максухи только главное оставить, это он расстроится. Что, пьем чаек? И идем будет сильно, если у нас это время почти 6 часов. Да, что-то он бахнул. Ну, потому что он улегся в 4. Если лег в 3, он всегда спит до 5. Still I'm buried in my grave. Обличили. Поблет... Это паучки нам помогают комариковые. Три, четыре, пять. Когда они все Я когда заходил, здесь паутины захера. Что, мы стоим? Смотри, там Да, ух ты. Милый, хороший мальчик <свист> Выспался? Как ты думаешь, сколько ты спал? Две третечки, два Ты такой милый, когда ты просыпаешься Ты такой классный Будем сейчас кушать? Чего? Ну папа предложил взять йогурт И налить туда и шариков да буду. Ну, Возьми возмечаем, потому что мы сейчас здесь сидим. <смех> Тебе что-нибудь снилось? Ничего не снилось. А мы с папой помыли головы. Ой, комар прилетел. Это походу с ночи этот комар. Не. Как у тебя лобик? Меньше чешется? Если трогать. И вот так они дотягиваются, это нормально. А мы сейчас выйдем, оденемся и намажем опять лоббик, да? Максим Алексеевич, Что? доброе утро. Доброе утро. Доброе вечер, вернее. Решили покормить ребенка шариками с йогуртом. Достал из холодильника йогурт, и он меня еще. Ой! Черт. Вот это мама бахнула. Давай ложечку свою теперь перемешай. Ты их все разложил, что ли? Вкуснее, наверное, чем с молоком-то. Ты пробовал так? Не равно. А, Максов? Или ты так не пробовал? А, ну, сейчас ты обалдеешь. Скажешь, что случилось? Почему? Если об... Рассказываешь? если там Насвинячил чуть -чуть. Скотча, а лягу, она... об... да? то там там там на свиьячил чуть-чуть немножечко да? уронил тарелку всю на обычные... папа оперативно побежал за пакетом а ты чё ты где а чё смысл да принес пакет Допросился мультиков целый день. Шутка просил, шутка просил, шутка просил, просил. Дали наконец-то, да? Бумажка, и а, а, я, да. На улыбку, ну, купить спать. надо сначала-то. Ех, сейчас будем выбираться. Пока папа будет заниматься фотографией, пытаться что-нибудь делать для Инстаграма, у нас там идет красивая баржа. Деда называл у меня сюда это телевизором. Вот. Я сейчас, наверное, потихонечку начну здесь собирать ветки для костра. Для вечернего. Да? Одну ветку видишь? Обалдеть! Максюха соскучился по телефону, соскучился по, Бра по Бравл Старсу, сидит, играет. Мне вот интересно, что из этого хотели сделать? Насколько это безопасно? Мне кажется, это не особо безопасно. Но... Нет, надо валить отсюда. Всю ходу нам уходит. На это, видимо, пытались сделать какой-то типа палатки, что ли? Беседки. С видом на реку. Ja, идея была хорошая. Максимум друг какого-то нашел. Ну что ж, время мариновать мясо. Открываем наш холодос надо достать мясо всех Открываем. Максим такое. Пап, а -а. Музыку. Что? Да. Кулинария это Алексея Андреевича. Достал мясо, как я собственно сказал. Э -э доска. Доска здесь. Брязная доска здесь. Чистая доска здесь, ножик на месте, тарелка на месте. Мясо на месте. Кило шестьсот. Да. Кило шестьсот шестьдесят. Он долго Кто блогер? Мальчик такой, я блогер. Максим такой, молодец, тут тоже. Как у тебя подписчиков, да? У меня здесь вот холодное место? Да. Там лед плавает. Плавают. Плавает? В да. смысле плавает? Ну лед. Плавает? Здесь ну, в холодильнике. А, ну виду... здесь тоже вон лед. Немного. мясистей. А -а -а. Будет пожирнее будет. здесь по-любому придется и срезать. Вот. И а? чтобы не было вот этого много жира здесь Дорога на пуске мяса. Да. Я уж еще не любит, когда вот говоришь в камеру что-то. Когда другой начинает говорить. До свидания. Говорить. Ты спогоняешь меня обиделись. дали полчаса отдыха Мальчиком они тусят Он там, с этим временем Я ну, нарезал мясо Добавил туда Мы смесь спец. перцев Нет, не смесь, чисто черный Нет, там смесь а Там это остатки, по факту черный ну, Просто дать через открутилку открутил. Вот такую специю с моря Для шашлыка бахнул Сейчас еще туда бахну соли Дохну майонеза, лука И чеснока чуть-чуть И все, в принципе маринад готов Легко и просто. Я зашла, так вкусно пахнет. Промаринад я сказал, что туда думаю. Такая вкуснотища, такая красотища. Максим поливает все, вокруг ходит. Да? Ходила, а чего грустим опять? Хотим... Так на ножки не лей. Тебе грустненько, скучненько? Нет. А чего? А ч такую же игрушку, как у Ярика. Сейчас будем искать, какая игрушка у Ярика из садика. Хорошо. Робот бросает. Сейчас будем искать. Чтобы прям сейчас. Так. Зачем мы не найдем? Замариновал-то показал? когда я мариновал? Ну что за кусочки? Покажи еще раз. Когда точно бежит. Сашка его тут упаковала. Вот он стоит. Пахнет бомбезно просто. Пускай он сейчас настаивается пару часиков, я думаю. А мы пока в это время. Сделаем кальян. Сначала насобираем веток, потому что будет все Веток мы собираем, а потом делаем кальян. Миноградик, Это бананчик, мясочек, грибочки. О, бананчик, И кстати. длинный мультик Манагаскар. Да. Банан, вот, кстати, хорошая идея. Максим, будешь банан? Нет. Тут открываешь, не чисто бананами пахнет. Я не Вообще знаю, почему они нет. такие прям вонючие. Пахучие. О, вонючие. Пахучие. И что мы прибрали? Да. Давай мелких я могу найти, но надо в три раза больше, чтобы что-то развести приличное. Не знаю, тут вообще можно разводить? Они разводят. Yeah? Да? Да. Uh -huh. Они причем? Они сидят там, их вообще с вышки видно, капец. Как. Uh -huh. То есть они сидят и вот здесь вот эта вышка. Я думаю, им бы уже высказали. Ну мы забьем тоже. Пойдем и, туда. Сейчас смотрю время сколько. Восемь. Время восемь. Мы вчера в восемь были уже там у воды. Да-да-да, мы сюда приехали без 15,9. Угу. То есть мы здесь почти сутки, ух ты. Короче, мы приехали в 8, в 8 здесь уже был ветрище. Угу. А сегодня вообще прям хит. Не, ну есть мелкое вам течение, если поводить вот так, то ветра нет вообще. Да. Есть шанс, что вечером все будет очень хорошо. Даже удобно, не могу. Вот, я же говорила, вот. Есть шанс, что вечером все будет хорошо. И сегодня такого ветра не будет. Надо вот пойти поискать ветки. Веток много в кустах, но я боюсь туда идти. Я туда не лазью ну? потому что могут быть змеи, вши, хотела сказать, <связано> эти, как их зовут, ну друзья, короче. <связано> Ой, мы такие красивые в, да. сюда, будет прям Гора в <связано> Вот, надо сейчас насобирать, кучу-кучу, как раньше дед это говорил, прощальный костер. Этот. Диван Можно было не раскладывать <связывая> Вот так, что я вот так вот хожу Такая, о, веточка Берем Ты только не уходи, а то сына не хоть... Ой, какой красивый, еловый Такой этот <связывая> Мне кажется, что Большую часть здесь уже пособирали Надо просто искать а! Тварь! Ты что сделал? Я прям перегнил. На! <свист> <свист> Какие-то джинсы там висят. Слышишь? Кто-то едет, такой, типа, Прикольно. Мне нравится, что все одного вот цвета. но такое, типа, и кухня, и палатка, они вместе очень классно. Гармонично. Я говорю, а смотри, какие джинсы висят. Ну, какие-то палки по и чьи-то, непонятно. Я не знаю, обычно в таких вот местах, где много-много деревьев, очень много всяких веточек, палочек, а здесь нет нифига, вот что только нашел. Но есть какие-то маленькие прям валяются, но они вообще бессмысленно. их куча, как бы вот, валяются другого нет что-то максимарят меня Оп, стоп а это случайно не сухая о да сухая смотрите -ка. смотрите ка что нашел сухую большую деревяху это Ни... все, что ты нашёл? Да, вообще нет нифига он его я... я увидел ну, смотри какая веточка сухенькая висит нет, е она оторвется, наверное. А? Лови-ка. Лови кидай, кидай с камеры, чтобы ты полма поставишь. Там не поставишь, там 25 кадров. <свист> это плохо? <свист> это не поставишь <свист> <свист> пома. Смотри, сейчас там пауков на тебя посыпется. Я тебя потом в кровать не пущу. Она сухая, если что. Ну это видно, она висит. <свист> <свист> Комарово. Тащи ее в другую сторону теперь просто и все. Такие хрусты небезопасные. Там прям труха оттуда сыпется, прям видно. Фу, комаров-то. У нас этот раз эта поездка такая, прям типа с движухой с такой какой-то. Да? Ну, как бы мы обычно ничего не делали, сидели просто. А тут какая-то прям... А? Да. Говорю прям движуха какая-то. Типа, дай? Ага. А Он там висит на волосочке прям. Иду к сыну. Давай, чтоб ты за это время ее сломал. Иду. Не. прям нравится. Класс. Хороший выход. Иду! Иду! Поэтому я прекрасно понимаю, что большинство <смех> так не будет проводить свое время свободно. Поэтому такие видосчики очень любят смотреть. Да, мой прекрасный любимый сынок. Что? Сделай мультики! Это надо папа. сейчас папа ветку взломает и придется кстати, насчет наших стоек, в силу того, что, конечно, здесь ветер дурацкий, но у нас два комплекта, то есть четыре вот таких стойки алюминиевые, они вот так протыкаются, и вместо того, чтобы эту крышу просто заматывать, ты ее можешь поставить на стойки и сделать лишний тенек. У нас такая же предусмотрена система для вот этой палатки в мыслях, если мы найдем такую полянку, когда поедем на 10 дней. Дурак! отшибся что-нибудь не делай так больше никогда я боюсь за тебя вообще-то вот ты сейчас вылил три своих ведра тебе придется их нести Мама, держи показывай папу я пойду папа скажи подписчикам что я обалдею а я стужаюсь. а еще все я сгорел а еще все иди к маме Ставить вход этой палатке и вход этой палатке напротив друг дружки. И колышками объединить вот эту крышу. Ну, колышками, стойками объединить вот эту крышу, вот эту крышу. Чтобы у нас получился такой большой-большой навес между палатками, в котором можно было и стул поставить, и еще что-то. Вот. Не знаю, просто, по-моему, об этом не объясняли, не показывали. Но вот эти стойки, это классные, жаль, что они не продаются в комплекте. Ну, наверное, лучше было бы увеличить стоимость там той же самой палатки на стоимость этих... А стоит там допустим на 1000 рублей за сколько мы их брали сейчас он стоит 2000 за две палки вот то есть на 1000 рублей сделать дороже палатку и человек бы сам выбирал делать это оттяжками на деревья либо вообще этого не делать и заматывать либо ставить стой фу а папа все до сих пор ломает фу когда много говорю прям чувствую губ губы ссыхаются надо попить что -то. какая пылища летит ничего себе Папа. Прям пылище-пылище. Ты прям за эту палку борешься, как не знаю кто. Тебе прям доломать, да, охота? Собака. Ты ее добьешь. А? Да. А почему она не хочет отламываться? Не до конца сухая была? Я не знаю почему. Ну она прям висела. Она вот сухая вся. Это оправдываешься так. Ну что она сухая? Вот же видно. Ну так ты ее точно не отломаешь. Попробуй, ее просто выкручиваю по кругу. Всю. Прям крути крути крути крути. Можешь даже стоя сделать. То есть, типа, поставь ее вот так, пап. Попробуй. Поставь ее. И выкручивай в этом месте, да. Просто крути ее, крути. Так вот эти волокна, на которых она висит, они сейчас закрутятся и оторвутся, если ты так можешь попробовать. Ой, комаров как здесь под деревьями, полным-полно. Ой, там это, что-то она как-то прям отвисла сильно. Не знаю, показать бы вам количество комаров, но это какой-то ужас, не знаю. Фу, отломал я эту бревняху-деревяху. задолбался Что за дерево, непонятно, она очень сильно пылится. Напишите в комментариях. Оно прям еще пыльное. Прям видно даже. Вот эта пыль, она вся отлетает. Он прям, фу, летит. Могу дернуть. Видно будет. Ну, наверное, не видно, но пылище тут после него, вон, прямо седает. Так не пишите потом в комментариях, что это ядовитая пыль. Надеюсь, Максим нас не потеряет. Сашка, вон. Я туда ходил, Саш. Из -за этого не сделаешь. Красиво. Сделаем. Смотри, ух, я набрал, сколько ты. Вот за какую. Ого. А вот эту я притащил ничего? Это я не видел. Если я не видел, значит, такого не было. Мне кажется вдоль реки Ну переглад, да, тебя? <свят> Сейчас найдем Вот дурын, да, нашел в молодец И там вон рыбаки И они, по-моему, сетку поставили Если что, говорю, здесь много людей с сетями Мы еще поняли это два года назад Какой папа умничка Видял, А вон с той стороны еще есть Папу всю искусали. М. Ты это папа герой. Ай яй Помочь гореть будет. Давай, я выключусь и вот это дотащим. Ну-ка, давай, давай, давай, давай, давай, тяси. Да или помочь? Стю. Все, натаскали мы бревен, досок всяких разных. Время чуть шашлычка Шашлычка? чуть чуть чуть чуть чуть чуть через минут через час через через минут через час, минут а, через, через час, час но а чуть значит чуть да, чуть Здесь даже есть неоткрытые. Давай покажем, как они выглядят. Ну вот, допустим. Да Напишут, что стрёмные, что показывать. Ну кому-то стрёмно, кому-то нет. Короче, этой банки хватает, но если прямо ее пустую забить, одной чистой, это наверное, на один раз только, да? Ну на полтора где-то. Но ты же замешаешь, говорю. Есть один вкус, одним вкусом забить чашку ну, хватит только да. на одну. Короче, пластиковая баночка, это пластиковая баночка-то такая. Хренушка. Они в кбшке, сейчас я не знаю сколько они стоят, но больше 100 рублей за ванку, это 100% Вообще мы курили до этого Dark Side Shot, который уже намешанный, нам очень нравится Там есть что-то как... с, энергии... не с энергетикой, не... какой-то вайп, короче, очень вкусный, нам очень нравится Когда он есть, его разбирают, разбирают очень быстро, мы берем только его Непонятно, но вкусно. Mm. Вот, мы брали все только его, это что-то мы зашли в КБшку. Это было, наверное, год назад. У меня на все это время просто стояли закрытые. Мне конечно, надо музыку купать. Нам сделали супер акцию. Да, он такой, говорит, берите три, три будет в подарок. Мы набрали просто всех вкусов. Я. Наверное, конец сколько... Ой, какой дерзкий. Шершенький. Нет, там что-то. Кукушка, слышишь? Куку. Что-то очень непонятно. Mm, да, очень. Какой-то он крепкий они быстро от горелки не вчера было намного хуже вчера был прям ветер-ветер прям радуюсь леша кстати оценил мы не снимали но когда мариновал мясо мыл руки здесь очень удобно на самом деле тема потому что ну прям такой хороший поток воды льется она достаточно вместительная она на 10 литров это не двухлитровая бутылка, которую вы сюда можете поставить. А вот теперь я ее закрыть не могу. Вот. А, она очень прочная, потому что Леш, Леша нес ее от реки. А, в чем конструкция? То есть она здесь открывается, ты туда наливаешь воды и потом закручиваешь вот этой вот ручкой. Вот. И она такая прям... Классные. Плюс такие же есть черные. Они продаются в Декатлоне. Но вот это мы брали, по-моему, за тысячу рублей. Сейчас, не знаю, говорю, я вообще про Декатлон, про цены больше ничего говорить не хочу, потому что они меняются постоянно. Что папа-то удумал? Мы все бросили и пришли курить кальян сюда, потому что здесь офигенный классный вид. И луна. Музыка громкая. Ай, монетизация, которой нет. Ай. Вот. Только главное, чтобы никто не поехал, потому что мы заняли дорогу. Ну вот мы все притащили, притащили пожевать по бутылочке пивка. Скоро будем заканчивать пить, потому что нам нельзя, Леша, завтра за руль. Ой. Да я бы не скажу, прям пьё. Ну мы выпили за все это время, ну, каждый, наверное, штуки по три. Вчера штуки две и сегодня. Или наоборот, вчера по одной и сегодня по две. Где-то так. Ну за весь день, то есть там начиная где-то с двух. Так что вот. Там у ребят тоже музыка играет. То, что Мы сейчас курим минуток 20-30. И будем делать мясочко. Да? Не говори только, что все там воды мало, и нам надо будет подливать. Шарик не шевелится. Так что вот. Включаем, отдыхаем, чилим. Аккумулятора два поставила заряжаться. Это последний. Вот, кстати, плюс, если кто-то хочет GoPro, в последнее время, уже, наверное, за последние неделю, человек 2 или 3 спрашивал, на какую камеру снимаем GoPro Hero 8, если у кого-то опять возникнет вопрос, берите запасные аккумуляторы, потому что один, ну, не хватает его. А мы так пока... Мы 4К снимаем, а Ну, если мы сделаем, да, мы в ну, 4К, хорошо. Но все равно, то есть, если тебе нужно постоянно снимать и быть э, на связи, так скажем, то есть, ты можешь поставить два аккумулятора заряжаться. Мы взяли обычную зарядку с Алиэкспресса, которая на три аккумулятора рассчитана. И отдыхаем. и отдыхаем, говорю, снимаем. Тут летит июньский жук. Или майский, как он называется. Не знаю, страшно, блин. Вчера на меня сел. Я слышу, что на мне что-то жужжит. Я говорю, что Алеша, блин, убирай. Говорит: да, ничего, ничего нет. А мы же в темноте нифига не видно. Я говорю, блин, что-то жужжит. И он с меня скинул такого вот жука. Так что все, отдыхаем. Комары, только что-то много. Ты за Это и пошел? Все, любуемся красотой, отдыхаем и курим. У меня возле дома. Почти, почти. Где? Где? где? Улетел. Скучно, Сашка. Угля пчелаш не вот так. Так. Да нет, зачем? Прошло да. минут 20, практически уже ничего не видно. Да? Да! Короче, сегодня почти безветрено, поэтому мы решили мангал притащить поближе. И сейчас еще вытащим сюда стол. Чтобы нам тут сидеть, Максюху к нам выходить не хочет. Он сказал, что ему все лень, и он будет валяться с мультиком. Сейчас покажем, как у нас зарядились а, лампочки на солнечном свете. Они у нас лежали, в принципе, целый день, это где-то с 12 часов дня. но ну, где-то часов до 8-8, до до наверное. А как красиво! Ну-ка. И сейчас еще одну притащим. Думаешь, надо? Я думаю, кухне надо. Чтобы просто осветить полянку. Так, вот примерно такое рабочее место у нас получилось. Здесь фонарик. Здесь мы стол, на котором я сейчас буду мариновать грибочки. Помою помидорки, нарежу огурчики. Будем мяско насаживать. И рядом Лешка вот здесь будет сейчас разжигать мангал, и нам будет друг дружку видно. Максиму стало страшно, он забрал еще один фонарик к себе. Поэтому сейчас включаем музыку, радуемся, отдыхаем. И как пожарим мяско и покушаем, будем разводить костер. Да? Ляжем, наверное, опять в 12, мне кажется. Плюс-минус. Так, помидорки уже помыла, сейчас режу огурчики. Леша позвал, залил и сейчас будет поджигать эту всю красоту. Не нравится, как без ветра. Да. Поджиги в другом месте и все. Я думаю, так разбился. Какой-то красивый, уже даже без фонарика. А сейчас мы костер сделаем. М -м -м, будет. Фига там было, типа, пошли после этого. Сейчас только что проехал трехпалдный Кто там? Ты поход. Ты поход? Угу. Пусть не прям, слышишь? Нет. Как на море. Не слышишь? У -у. Вот прислушайся. И вот дыщка кошту. Рево. Да. Все, сейчас, сейчас заряжаем. Мясо попиталось. Прекрасное, прекрасно. А я шуточный купак ем. Скажу, что это такое? Чеснок, скорее всего, да? А я пошел заряжать мясо. Смотри какой, смотри быстрее. Это будет соус очень вкусный. Зам -зам -зам. Давай и здесь тоже скажем, что это. Давай. Смотри, сколько чеснока. Там майонез, укроп и чеснок. И соль. Да? Соль ну, есть? Я соль не добавляла в этот раз. Ну, короче, очень мы вкуснее. этот О. соус покушали на море и теперь. Везде. Везде мы с ним. Везде. Папа позвал обязательно подснять. Это что, такой торжественный момент. Я уже говорил, не знаю, как мясо получится. Получится, не получится. В смысле? Ой, как тут жарко. Как классно, ну, угольки разгорелись. Вчера не было такого. Тебе нужно воды, да, в стакан? Стой. Э -э. Стой. Меня видно вообще? <свес> да. У -у -у. Ну, сделал бы на обложку как-нибудь красиво. Да, да это ты. на обложку не пойдет. Не надо такой на обложку. Это просто вот. Вкусно -то. Почему не пойдет? Мне кажется, что если мы их в этот раз не пропустим, не пересушим, это будет очень вкусное мясо. Главное, вот не прогадить этот момент. Угу. Может, должно быть очень классно. Леша весь чесночок снял. По возможности весь лук тоже, чтобы ничего не подгорало. Думаю, что мягко. Как по ощущению, что ты его снимаешь? Мы просто прижарились. Ну, это понятно. И я, я давлю, что что почему-то. Ну, по ощущению, ты мясо сжимаешь, просто да, горит да, мягко. Да. Ой, какая красота да! Надеюсь, это перебьет самый лучший шашлык в твоей жизни. Два года назад, три года. Вот она, Вот оно, чудо. Чудо. Так. Клади сюда, сейчас Держи. уберу. Клади сюда. Убери меня фонарь, Вот так вот его сейчас укрой, а я сейчас принесу фольгу, и мы все обмотаем. Держи. Сейчас все будет. Вот грибочков маловато. То, -то как вчера, такая же пачка. Да? Прятишь угу. потом между палаткой Эй. Наверное, нужно подубавить. Так, жарко тут жарко. вообще, капец. Мы все закрыли. Залезли. Сыну-вынули. Он пришел сначала замёрз, так и сразу. Нормально уже? Что? Уже не холодно? Холодно ну, грейся мы разложили, все принесли, так что Максюха кушает сейчас. Не надо. Открыть, не надо. прям капельку Мы угорим. Да о хотя бы согреется. Мы так 20 минут Так что сейчас кушаем и потом идем делать классный костюм. Да. Приятно пить. снимаем. Я попробую жир сначала. Давай. Ну, вижу не то, да, все равно. Я не чувствую ничего, кроме соуса, я кусок ломал. Но жир вкусный был. Хорошо. Что, нормальный? Да? Ну-ка возьме тоже. Тебе как мясо? А oh, мама, можно я искать что-то конфтоги? Дернем папу или маму? Uh -huh. Пойдем. Пальцем на меня не показывай. Вкусный, спасибо О, мясо. Бегите стих, А почему одним нельзя? Там тюно, все в Аккуратно, там костер. Бегите стих, Леша сбегал, закрыл палатку, переживает, потому что там лежит техника. Мы забыли показать, какие грибочки получились. Такие маленькие-маленькие моллюски. Но я больше такие маленькие не хочу брать, есть там такие большущие-большущие, есть чуть поменьше, средние, и, и вот эти, типа они где-то называются бэбики, где-то мини, вот я хочу средние, они ужариваются до, ну в основном средних размеров до вот таких, Они до вот этого вот, который вот такое, но они какого-то вкуса такого-нибудь, они непонятные, ну, вот, да. Вот и... Но да, ну средненькие вот такие вот, они же интереснее. Такие побольше, которые. Так Уфа ем. Как тебе мясо? Как тебе все? все Сегодня лучше, вообще, чем вчера. Да. Время костерка. Сын согласился даже. Захотел сам посмотреть. Поэтому. Супер большое, я думаю, не будем делать, да? Рядом с мангалом что-нибудь, да. что мне кажется, нам такие большие палки даже не пригодятся. Красота! -та. Мы пьянеем от любви. Ой! Нас видно. Что-то он какой-то больно сильный у нас получилось. Поэтому Фу, как страшно. Положили вы туда вообще совсем ничего. Дровишек-то. Он прям фигачит. Это из-за мне кажется. Может быть. Много полил? Нет, чуть-чуть. Я думаю, что еще надо обескую. Но он меньше и меньше становится. Нужно еще обедащим. Да, зачем? Да, знаешь, насколько долго можно туда зайти тогда. Мы же долго не хотим хотя мы это не хочу. Ну, я боюсь. ну, Сашка, наверное, показывала. А, а если вонять сейчас сильнее, можно вот, начнёт? Да. Короче, А будет... если вонять начнёт? Не знаю. А, будет ну, возьми, начнёт, будет не разноцветное не какой то пламя. Проверяем. А Прям, Прям так кидаю весь пакет. Написано, что да. Но я боюсь. Вообще страшно. Открытие. А, так, прикинь, ничего не будет зря пробрать. Красная загорело. Да. Да. Вот там видно. Вот да, есть. Есть. Подписи. Но да, если вот это все, то как бы я ждала больше. Может быть надо было посыпать, но все писали в комментариях, что не надо раскрывать пакеты, кидать прям пакеты. Да, он синенький такой. Филипп, голубым. Вот ага. Там, там еще коричневый. Я не знаю, видели вы такую штуку? Мам, видишь, такой. там коричневый еще? Ой, Ой. красивый летом. Ну вообще, на самом деле, видимо, надо. И либо... Парать, либо два пакета просто брать. Мне кажется, да, посыпать лучше. Ну, эффект будет более быстрый, но. А как ты его рассыпешь? Утянут вот костром. Ага. И чехол. <с> <с> но даже внутри вот так все равно красиво. Но написано на таком не готовить. Ребята, да. если кто-то хочет, не надо. И в мангале не надо, потому что остатки явно по мангалашке. Классные все остутки. А классно ты слева? Я, я тоже хочу! Да. Так. У тебя плед весь <свес> в песке уже, тебя будем выгряхивать. Блин! Сходи к папе. только близко не подходи. Блин! <свес> Давай. Круто?